Мы находимся в Сводах. Это художественные мастерские Дома культуры ГЭС. Мы здесь проводим занятия с ребятами, жителями интерната. У нас шесть участников из числа проживающих в ПНИ. Две текстильные художницы, которые с ним встречаются. И две художницы-керамистки, которые помогают девушкам, работающим с глиной. Мне очень нравится делать искусственные вещи, перерастать в реальность. То есть, делаешь своими руками, оживляешь это. Цель нашей текстильной мастерской – познакомить ребят с этой техникой, но не совсем в привычном ключе. И для ребят, и даже для кураторов было необычно то, что шить мы не собираемся. Потому что сегодня современный текстиль, он уже намного шире, чем изделия, сшитые на машинке. Для нас было важно создать какую-то такую среду да, для того, чтобы ребята смогли попробовать новые действия, да, попробовать создавать, мастерить что-то новое. По крайней мере, мне хотелось в начале нашей программы построить занятия так, чтобы они не шили, ткали, рисовали то, что мы скажем или то, что мы предложим, а попробовать идти от себя. Я не принуждаю одного, например, ткать и другого вышивать. Я вижу, кому что ближе, и я вижу как отклик вот этот в душе. Мне нравится плести. Для меня это радость. Приходи сюда, чтобы учиться шить и плести. Мы сейчас работаем на ковре, делаем ковер для выставки. Довольно давно я занимаюсь программами инклюзии и доступности и работаю с аудиторией людей с ментальными особенностями. И всегда встает вопрос о том, как экспонировать искусство, созданное этими людьми. Мы понимаем, что это искусство не встроено в систему современного искусства. Оно всегда находится на периферии, на обочине. Наверное, идея вот проекта возникла откуда-то отсюда, от того, что этого искусства просто нет в современном музее. Современное искусство настолько многослойно и многоголосо, что нет необходимости создавать отдельные какие-то такие аквариумы для особых художников. Они такие же художники, как остальные. Сегодня у нас была такая микро-вернисаж. Микро Когда ребята приехали в ГЭС-2, они были не одни, они пришли вместе с сопровождающими из интерната и с другими проживающими. И эффект, который получился от этой встречи, он был очень классный, потому что ребята сами стали рассказывать про свою работу. А вот это вот мой павлин, а это вот я делал, а это вот мое, а вот это вот мы вместе сделали. И другие подходят и интересуются, и спрашивают, а как, а что? А вы это вот все это время, значит, летом сюда ездили, да? Класс! Мы когда позанимались, спонтанно совершенно один из них сказал, что я хотел бы заниматься этим каждый день. И второй сказал, и я. Третий сказал, и я. И я сказала тоже, и я. Ну и все от чистого сердца, потому что действительно так. Очищения у меня суперские. Очень-очень все интересно в этом проекте было. Для ребят, да и для меня даже, это полезно побывать в атмосфере, где заботы заботой выстроен процесс, начиная от кураторов, которые придумали программу, и заканчивая сотрудниками в столовой, которые для нас обед готовят. Тут все, мне кажется, уйдут с таким приятным опытом, который классно будет распространить и на другие свои какие-то опыты.